Всем доброго времени суток. С вами Катамхали. Итальянская ПТ-шка 10 уровня Минотавр, карта Рудники, игрок Дрон 2290. Камуфляж такой, как будто ковер завернули. Но ну, это, наверное, новогодний какой-то. сейчас этих камуфляжей в ангаре скопилось, девать некуда. У меня танков столько нету. Наверное, больше десятка бесхозных лежит. Что-то вражеского минотавра ничему не учат. Полученное пробитие, так сказать. Да, он уже сколько? Раз, два, три получил. Идет вторая минута. Счет 0-0. 705-й союзный решил получить. Сейчас, по-моему, накидают там Нет, странно, что противники все на КД, все попрятались. Он так классно высунул свой НЛД. Прям пробивай, не хочу. Да, чемоданчик на 445, конечно, на торты неприятно получать. Есть еще одно пробитие. Такими темпами, если столько стрелять, скоро золотые снаряды закончатся. Что-то маловато их, кстати, у Минотавра. Наверное, после этого боя он скажет, ну надо больше возить. Еще пробитие. Ну, не пробитие, а фугасом там, конечно, арта Минотавра. Навряд ли пробьет, но и рот 354. Единицы неприятно. Еще один снаряд в барабане. ну как вот, вот вот так? Одна единичка прочности остается у 277-го. Но такого даже снаряд потом тратить жалко. Арта там вовсю накидывает. Он минус союзник. Ну, Маус высунулся. Тоже хорошее мишень. Я думаю, Минотаврова без проблем пробьет. Еще пробитие. Методичный Минотавр так накидывает, накидывает. Хорошо, когда у тебя крепкая башня, и у тебя нет уязвимых мест практически там. Я не знаю, в лючок Минотавра можно пробить? Я что-то не, не, не помню, особо с ним не сталкивался в бою. Вот с девяткой сталкивался, с восьмеркой, а десятку. Ну, может, и видел, но вот так, чтобы где-то прям перестреливаться приходилось, не припомню. Еще одно пробитие по Маусу. Маус прям неплохо так наелся за щеки, накидали ему. Ну вот как? Куда умудрился чиф там пробить? Месть не заставит себя ждать. Вот и не туда, и не сюда. Остается один золотой снаряд. Заряжать его <laughs> смысл получается нет, да? Это то есть ждать 20 с лишним секунд перезарядки, как, ну, как полный барабан как будто, да? Тут же без разницы, сколько снарядов ты заряжаешь. Время-то будет тратиться, наверное, одинаково. Все, Маус заныкался, страшно ему. Сидит, трясется там. Бедная мышь. Счет равный. 7-7. Созрел Маус для очередной за -за защечной плюшки. Еще разок хочет, наверное. На этот раз неудачно. Маус все-таки нет-а нет, но иногда может еще танкануть. И в ответ пробить. Маус тоже не пальцем деланный. Ну именно Минотавр уходит надолго. перезарядку. можно откатиться. Маус шотный. Что там, арта союзная не хочет его добрать? Неплохая возможность. Там, я думаю, место должно простреливаться без проблем вот это. Ну, арта меня услышала, будем так считать. Но либо промазала, либо попала куда туда не надо. А, тут бывает и фугасы без урона заходят, попадая в какие-то места там, да, в ствол там, еще куда-нибудь. Странно это слышать, да? Ты кидаешь фугас, там не, не пробил, 0 урона, но урона, ну понятно, что не пробил фугасом. Сорты редко удается кого-то пробить. Ну, если только бронебойное заряжать. Бронебойный-то можно, в принципе. Но там такой разброс, что попасть проблематично. Да, вот эту толку тут сидеть на горе. Высунуться страшно там, бабаха сидит. Бабаха еще, кто там вторая ПТ-шка? Сейчас посмотрим. Объект 268, ну тоже приятный товарищ. Сколько у него там, среднего 850 за выстрел? И точность уж по -по похлеще, чем у бабахи. Натавра должны насторожить два вот этих выглядывающих трупика союзников. Они тоже здесь пытались пристроиться, кого-то там выцелить. В итоге раз. Нету, два нету союзника. Да что ж такое, второй снаряд летит мимо. А вот и 268-й обнаружился у Минотавра осталось два полных барабана и один золотой так, на удачу надо как-то аккуратнее теперь начинать настреливать вот, не давая вот такие выстрелы в никуда ну точнее в куда но когда уже противник не светится ну все-таки судя по прочности ТВПшки Минотавр его там пробил с третьей попытки когда он уже не светился получается Летит чемодан. Всего лишь оглушение. Да, Ситуевина, я бы сказал, непростая. Сколько там прочности у союзного ИСа-7-го? Сгулькин нос. На один чих. Это, по-моему, по, по арту летел чемодан. Ну и 261. -й. Ну не стоит уже на месте. Надо что-то там куда-то. Ну, может, он под камень поджался, в принципе. Сейчас, по-моему, будет минус из седьмой. Куда ты полез? Зачем? Сядь день в кустах, сиди, не отсвечивай. Две арты у противника еще в строю. Вон, там видно, уже о, два чемодана в него прилетели. Прочность сократилась до полного минимума. Вот. И светляк доездился. И седьмой тоже отмучился. Чего вот светляк там делал, непонятно. Кому светил? Сам пытался воевать. Один против Бабахи. Времени еще достаточно. Вы в меньшинстве. Зачем куда-то лезть? Заныкайтесь и ждите. Пусть противник идет вперед. Надо же иногда как-то следить за обстановкой в бою и менять свою тактику от ситуации. А не так, да? я, я привык атаковать, я привык идти вперед. И независимо, что происходит, я пойду и буду пытаться там что-то в атаке сделать. Он 268 приехал за ртой, по-моему, ей все. Ой, там сразу, да, чемоданы полетели. Прям в. Выпадение осадков, блин. Ну, в данной ситуации у арты, по идее, прострела сюда нету. Но не факт, что позицию Арта не сменит за это время. Хотя, ну, маловероятно, потому что карта все-таки мал маленькая, побоится она выезжать оттуда из угла. Вот, едет Бабаха. Вот в такой ситуации даже лейше. Вот был бы фугас, сейчас фугасиком бац, но с другой стороны заряжать барабан фугасов. Хотя тут все мягкие, да? Даже вот сейчас бы и леопард фугасом пробился. Ну что, Бабаха на КД, надо добирать Бабаху. Прилетает чемодан на 379, Бабаха готова. А 268 почти с полным запасом прочности стоит на захвате. И пытаясь сейчас его засветить, да, как-то там что-то сделать, получается, подставишься под рту. Удалось засветить 268-го. Откатывается минотавр подальше от куста, дабы не попадать в засвет. Осталось всего восемь снарядов. Спускается Минотаврово вниз. Аккуратно тут можно и покалечиться. Да, 268 без изменений. Опять откатиться от кустов, чтобы они не стали прозрачными, дабы не попасть в засвет. Да, на это тратится больше времени, но зато посмотрите, как эффективно. Берите на заметку. <с> не все этим пользуются. Да, а то некоторые вижу цель, сразу стреляют, не думая о последствиях. А тут все так просто. Засветил противника, откатился. Чтобы кусты были непрозрачными. И все и ты не попадаешь за свет. Ну, если, конечно, маскировка позволяет. Ну, и тут все зависит от маскировки. От обзора противника, насколько у него прокачан. Засветит он тебя или нет после выстрела за кустами. Надо выжидать до последнего. Поехать нам пару секунд раньше, и можно было словить этот чемодан. Есть одна арта. Готов. Почти весь боекомплект и стрелял и на Минотавр. 11 с лишним тысяч урона, это не считая еще, да, по ТВПшке там было попадание, когда он ушел из засвета, то есть... Сейчас должно быть где-то 11 700, 11 800. Если сейчас добирает арту, будет больше 12 тысяч урона. Не часто такое увидишь. Это больше прочности вражеской команды. Еще учитываем, ну, наверное, больше, не знаю, там у Мауса только три с лишним тысячи.